Да, в мою. Вот. Она о том, да, я подпишу, я да, а в кабинете я пришла, там вот человек. Бежит, да, это же Да, она мне хоть объяснила, что-то подпись мыли. объяснила, Мне объяснили, ничего не сказали, что на молчку. А Я расписала. Вот, знать, с другой стороны, она, словно, на этом документе. Да. Вы же купили 60? Я, назад, я, да. я, не, я не купила, я заработала. Ну, а, я получила 64 -го год за квартиру. И потерять деньги а там. Mm. Это же 60 лет. Самые дети там у меня радиоразвеородили. Я сейчас там. <звы> <звы> Сколько он, 2, 2? У ну да, вы с вот, дочкой жили или нет? Ну, да, все, да. Где, где она была. У нее была твоя, твоя квартира. Так, что вот. Она эту квартиру забыла продать. Одну вку? Нет, потому что было две комнаты. Ну, вы с хорошей доченькой, она была квартирой, она не так, что купила. Все там не понравилось. Давай мы проводите держим да. не... а Да. сейчас ему очень Он, он, он живет сам да? Не Ходил там, потом, а я купила, -а -а -а. ему Отказать от Он отказался или нет, в От параллелизации, да. Но Ну, его заплатил, да. он Я платил, я тебя услышал. он А у них какие отношения были между собой? Ну, Так, оказался. Было. Он поверил, потому что там жить невозможно было. А, а когда отношения с да, такая Очень мало, он ее любил. Есть 53. А кто же реально, что у вас? У вас же... У вас же... У вас же... У вас же... У вас же... скажу, как это, дочка вас же... У там снова, как вас Ну, она вот, еще вот, нашел, тик -тик можно. а там три года прошло, она сказала, что лучше, ты сейчас ничего не делаешь, вот я моя. Она сказала, что все мое, то ни к чему не подходит. На кухню вообще не да, надо. На второй то вообще я к ней вот сюда не готова. А в холодильнике кушать просто как? Ну в холодильнике в холодильнике. В клетке. Есть прицел, вот такая, печная. Печ, печ, печ, так. Так, так. Вот. И нахлубая ну, да. она меня даже вообще не подпускает. Вы чего чтобы она меня оставила в покое, и чтобы ее лишили дальше, потому что я ей не дарю. Ты хотела не признать сделку, да. но Да. Дочь, что говорить? А мы на эту землю с ней ну, и как с Ты, конечно, не говорили. Она такая с дочерью пыталась мне поговорить? Она не говорит, она вышла, потому что вы тоже говорили. Руку поднимала когда-нибудь? Она это на, вышла на кухне в холодильник, она на покойке ко мне, вот так, полтая, она не та, так, да. Да, я думаю, что есть. Да, не одна. там и все ее. Давай, давай. Аминь. Mm -hmm. Я а да, да, Сейчас, как вы ну, живете, как проходит ваш Вы просыпаетесь. Во сколько? Ну, кому то Вот у вас ведро. И у меня стоит Я ничего не видел, я Не да? Да. Тут квартиру. квартиру ну, вот, ну, я, я, ну, вот, я, ну, я вот, что, принять я не могу. Дело. Вот она там проживала в дуличное время. Она оформляет опекунство на постороннего человека. Человек через полгода умирает. Она продает квартиру. его, Покупает квартиру в другом доме. Устроилась она на картонной фаблике на работу, И вот она все это проживала. Проходит время, картонная фаблика разваливается. Ей надо как-то проживать. Потом еще она говорит. Но ну, мне а предложение такого поступила из нее. И все мы да. квартиру. Потом проходит, значит, э, время, вот она мне говорит, э, "Мама, давай, будут соль, она и к себе. Ну, ее, Но Наташа говорит и не говорила ей говорю, маме только вот. а, ваша... Наташа... вот. Когда ваша мама сообщила вам, что ваша сестра и ее дочь ее изводят, что вы стали делать, когда узнали? Наташа. Мне такого не же было желания, вы дайте я этого не скрываю. Вот вашей маме 83 года, да? Просто так, в один прекрасный день, дочь стала игрой. Как так получилось? Ну, детки, вы все расшли одинаково. Но она себе всегда считала, что она лучше, умеет. Как-то вот, не то, что мы все вместе, она как-то у нас как-то она когда выросла, вышла что она как-то, ну, это правильно старание за да, Вроде как мы и общались, все равно что-то не то, вот не было вот такого сильного движения, вот такого у меня пожалуйста, что она вам сказала? Вот вы пришли и сказали, вот такая ситуация, ты ущемляешь права вашей матери, давай разберем эту ситуацию. Когда она, ну, знали, три года прожили, еще как-то просто, мы уже покачались этому времени, она, ну, там уже себя как-то везде обречили к маме, как-то от нас отчетов. А, вы как? Маме обречили, да, с кому-либо ее по всякому я говорит, Мира, она меня вообще ненавидит, вообще. Я бы только заходила, то и дверь немножко приоткрыла в ее комнату. А так вот, если она заходит в ее комнату, в ее комнату Она же уже в кухню комната. Она же бы вот прямо с таким взломом закроетесь в дверь. Закроет если бы они были дружной, хорошо в не было бы этих проблем, я уверена. Что тогда Вена уехала, и она ее не пустила. Вы говорили, мама, оставайте да. меня жить. Да вот так же, я, уже, я думала, ты начал, подошел меня. Она сначала, она все, ой, не могу. Она же была прописана, но она ее прописала. Они которые прописаны, или правильно называется, криканские на Да. Вы проиграли, вы тоже верили, что... Да, Вы проиграли, проиграли когда в последний раз вы видели, встречали. Вы? Да. Суде. Судья. Судья. Платы за квартиру, когда еда не стала... свою квартиру облять предложила вам что неважно какими словами мама, ей, вот мама у меня свою квартиру так не вернешься договор Обманным образом вы завладели этой квартирой, которой должна владеть мама, а после, когда она примет решение, она должна быть распределена между всеми вашими детьми. правду, и, пожалуйста, я вам поверю. Такое печень, который она ждет смерти матери, этим телом, а вам, как все отрывается, ничего. Забирайте квартиру, забирайте, что отстаньте от меня. Я устала от этого всего, уже они врут, они постоянно врут. Амасква, совершенно секвалифицированная себя ко мне. Она вам глубина дала. Посмотрите. Она не просила. Она не просила. Она не Ну да, помогали. Да, нет, нет, нет, нет, нет, не помогал. Никаким не давал никто. Ну, они же все против вас, не просто. Ну, потому что мама вас терминовано, потому что мама приема получается. А что, мама с травмированом да, да, она всегда ее сравнивать. Кто против людей, да, моего, сейчас против меня. А зачем